Здравствуйте, дорогие друзья! На связи, как всегда, Жуниров Павел, психолог по тревожным расстройствам. В этом видео, наконец-то, мы добрались до темы про лечение СРК. Я повторю немного из предыдущих видео ключевые моменты. Что симптомы СРК – это симптомы страха в теле, которые возникают в результате ваших физиологических особенностей, сосредоточенности на ощущениях и страха за последствия этих ощущений, например, того, как обделаться при людях. Причиной возникновения у вас СРК является процесс повышения тревожности и то, что на фоне стресса вы перешли в обостренное состояние, что повысило ваш уровень тревожности и теперь страх провоцирует очень сильные симптомы в теле. Теперь мы поговорим про лечение. Ключевым моментом в СРК является не лечение симптомов СРК. То есть вам нужно понять следующее что основной момент, почему столько людей страдают от многих тревожных проблем и симптомов, которые у них возникают, в том, что симптомы убрать невозможно, потому что это естественное следствие возникающего страха. То есть, грубо говоря, это как сера в ушах. То есть мы не можем убрать серу из ушей, потому что это естественный физиологический процесс. Также и симптомы СРК вы не сможете убрать, Потому что это естественно, что именно у вас в данный момент они возникают. Потому что у вас есть повышенная тревожность, отдельные возникающие тревожные реакции, которые провоцируют страх. Дальше у вас есть страх за сами симптомы, за то, что это произойдет в ситуациях, что люди подумают плохо и так далее. Поэтому ключевой мыслью здесь является попытка уйти от проблемы СРК в поле проблем с тревожностью, которая провоцирует у вас СРК. По сути, СРК – это набор симптомов, которые для вас дискомфортны, пугающие и так далее. Единственный способ их убрать – убрать тревожность, из-за которой эти симптомы провоцируются. В большинстве, случаев, в большинстве случаев, если мы говорим, что это проблема эмоционального характера, то есть не связана с физическими патологиями, снижение тревожности убирает СРК вообще. У меня есть достаточно много отзывов, и девушек даже, у которых были реальные СРК, проблемы такие на фоне каких-то беспокойств за мнений окружающих и других страхов. Как только все эти тревожные реакции прорабатываются, причем даже если у вас есть переживания за то, что типа, а вдруг я пойду и не найду туалет, то есть вроде бы как мое переживание связано с тем, что возникнут симптомы, то это тоже является отдельным событием которая так же, как и все остальные, разбирается и меняется к нему восприятие. То есть, грубо говоря, пока у вас есть тот уровень тревожности, пока он у вас присутствует, вот этот повышенный уровень тревожности, ваши симптомы будут всегда соизмеримы с этим уровнем. Это точка. Собственно, поэтому... Любые препараты, которые вы принимаете, они могут действовать только временно. То есть многие люди, они берут препараты, потребляют их и чувствуют облегчение. Почему? Потому что препарат как бы гасит, он, любой препарат направлен, примерно на одну и ту же функцию. Когда у вас возникает страх, он провоцирует выброс адреналина. Это уже на физическом уровне. Так вот препарат блокирует выброс адреналина. И получается, что страх-то эмоционально возник, а адреналин не запустился. И вы симптомы, получается, не чувствуете. Вот почему многие люди говорят, я начал пить успокоитель, у меня симптомы прошли. Нет, дружок, они не прошли. Они просто сейчас не запускаются. Цепочка как бы оборвалась. Или даже на какое-то время оборвалась. Потому что препараты все равно снижаются... Ну, то есть, появляется толерантность к этим препаратам, симптомы все равно проявляются, сильный страх провоцирует симптомы. Ну, то есть, грубо говоря, препараты могут помогать только частично. И со временем приходится либо повышать дозировки, либо искать дополнительные препараты. То есть, это как бы путь никуда, потому что это не решение самой проблемы, это просто попытка убрать следствие. Но мы с вами теперь уже знаем, что проблемой СРК является повышенная тревожность. Очень многие люди, они как бы, когда вот эти такие вещи произносишь, даже вот в видео произносишь, они настолько, настолько погрязли в своей симптоматике, что многие из вас, я не говорю, что про многие из вас, вот, но кто-то из вас обязательно потом напишет, да, понятно, это какая-то ерунда, что делать с СРК на самом-то деле. То есть ты объясняешь человеку. Что твое СРК это симптомы страха, которые возникли на фоне твоей повышенной тревожности. Я уже не знаю, как проще это объяснить. И что, чувак, займись снижением тревожности, и у тебя автоматически пройдет СРК. А они все как дятлы долбят эти симптомы. Что делают люди? Это не приходят, делают. Вот у меня многие были клиенты, которые сидят на диетах, они сидят там на каком-то питании, не пойми каком но все равно один хрен у них продолжается эти сырка, постоянные переживания, что они обделываются там где-нибудь, где там будет туалет, не будет, сегодня он сходил, не сходил, а как он сегодня сходил, и так далее. И это вот все по кругу, каждый день. И в итоге, как только ты прорабатываешь тревожность у человека, у него автоматически пропадают симптомы, и еще ниже спускается тревожность. То есть мы с вами сказали, что проблемой было, что тревожность повышалась, потом сильный стресс, обостренное состояние, добавились, а, до, добавились автоматические ситуации, связанные с проявлением симптомов. Когда ты снижаешь тревожность, симптоматика снижается, человек себя чувствует лучше, и тревожность автоматически сильнее еще падает, потому что у него происходит позитивное подкрепление, условно говоря. Вот я много говорю про проработку ситуаций, это вы можете увидеть все на моем канале, на разных видео, и даже специально для вас я оставлю в комментарии прикрепленную ссылку на мой видеокурс "Пять шагов, там я просто прям по, по словам, по шагам объясняю технологию избавления от тревожности и панических атак. И вот задача здесь заключается в том, чтобы определять просто все те события, которые сейчас вызывают страх и формируют эту повышенную тревожность следствие которой возникают СРК и симптомы, и, соответственно, прорабатывать эти ситуации. Предположим, человек собирается ехать куда-нибудь и думает, вот у меня будут позывы в туалет, я обделаюсь. И у него есть всего два варианта. Он как бы, сколько я бы не спрашивал, я говорю, человек, вот вы едете куда-то, у вас сколько вариантов есть? Он говорит, два, обделаюсь или нет? А на самом деле, на самом деле, вариантов-то много. Например, есть такой вариант, ну, может быть, немножко сейчас будет, но я думаю, многие он из вас поможет. Смотрите, у вас может сильное желание резко в туалет возникнуть, но оно может потом, хоп, и пропасть через пять минут. Вы не думали о том, что такое возможно? Или, допустим, вы действительно, и у вас будет желание не в туалет, а пукнуть. Вы пухнете. Или, я даже сказал так иногда, такой, такой вариант, когда мы расписываем ситуации с клиентами, это как раз позволяет поменять невосприятие, что вы можете просто испачкать трусы. То есть вы не обделались, а вы просто попачкали трусы. У кого в детстве такого не бывало, да? Но это еще один вариант, который как бы он раздвигает ваши границы, мысли о том, будет обделаюсь не обделаюсь и так далее. Ну и плюс будущее, то есть человек добавляется, если он долго проводит в этом состоянии, переживания за свое будущее, а вдруг у меня это никогда не пройдет. И вот он просыпается с утра уже сразу же пытается сосредоточиться на ощущениях. У меня есть эти сейчас симптомы нет, хочу в туалет нет и так далее. И вот здесь важным является ключевым мысль, которую я до вас хочу донести что как только вы переключите свое внимание с работы, с попытки убрать симптомы СРК, да, вот как вы говорите, с, с этих симптомов переключите внимание на снижение тревожности, вот тогда вы начнете тут же видеть, что как только снижается тревожность, у вас происходят перемены в вашем состоянии, уменьшается симптоматика. И вы будете думать, ну ничего себе! Знаете, как бывает обидно? Обидно бывают такие моменты, когда человек на консультации, там прошло 3-4 недели, созваниваешь с человеком и говоришь, расскажите, там, как ваше самочувствие сегодня, как прошла неделя? Это моя такая дежурная фраза. И клиент говорит, отлично, у меня вообще никаких ни переживаний, ни симптомов. Сейчас, наверное, мои клиенты, они такие скажут, что он нас так пародирует, мы так не разговариваем. Ну вот, в общем... Они говорят типа все отлично вообще симптомов практически не было тревожности не было ну так может пару моментов были но я на них забил вообще отлично себя чувствовал там и ты говоришь человеку да хорошо и создаешь ключевой вопрос а за счет чего мы получили такие результаты и клиент смотрит у тебя такими стеклянными глазами и говорит не знаю <смех> В эти моменты, конечно, становится обидно Ты ему говоришь Ну, блин, ну потому что мы твою тревожность снижали Мы всю неделю херачили эти АБЦ-схемы Разбирали так, чтобы у тебя никакой тревожности не было Ни на что Просто я каждый раз Разбираешь АБЦ-схему с человеком Говоришь, спрашиваешь а Теперь меньше за это переживает? Человек говорит, да Ты пишешь ему дальше За что еще тревожитесь? То есть ты прям выдираешь из него все эти события Чтобы никакой тревожности вообще немалетной не было Чтобы ему было пофигу вообще Куда идти? Что делать? Делать, где оказаться и почему-то они начинают чувствовать себя хорошо они начинают хорошо питаться чувствуют аппетит высыпаться у них проходят симптомы и они потом в итоге не понимают этой связи так вот если вы сейчас хотя бы просто поймете эту связь что как только вы снижаете симптомы ваши как только вы снижаете тревожность ваши симптомы срк тоже снижаются больше вам ничего не надо потому что вы начнете писать в интернете Другие запросы, как снизить тревожность, как работать с восприятием, методы когнитивно-поведенческой психотерапии. Вот эти слова вам нужны, и благодаря им вы получаете эти результаты. И многие люди, смотря отзывы мои, они говорят, что там люди говорят одно и то же? Фиксируют, разбирают события, фиксируют, разбирают". Да, друзья, все очень просто. Основная проблема была не в том, чтобы найти способ решения этих проблем. Была проблема основная в, в том, чтобы убедить вас же, моих же подписчиков, тех, кто страдает такими проблемами, что именно это является решением. Поэтому я вам всем настоятельно рекомендую, снижайте свою тревожность, и за счет этого у вас соизмеримо со снижением тревожности уйдут симптомы. Ведь вспомните, когда не было симптомов, как раз когда тревожность была гораздо ниже текущей, снижайте тревожность, и вы тут же увидите, как симптомы будут проходить. А дальше происходит еще один эффект. Вы начинаете спокойно ходить в туалет, у вас нормально трамбуется, уплотняется кал, вы нормально начинаете питаться без всяких мыслей, типа надо есть побольше клетчатки или еще какого-то бреда, который только ухудшает ваше пищеварение. И вы возвращаетесь в итоге в то нормальное человеческое состояние, когда никаких таких проблем не было. Разница сейчас лишь в том, что у вас Повысилась тревожность, которая из-за физиологических особенностей ваших провоцирует такие симптомы. Решите эту проблему, и все симптомы пройдут. Проверьте сами. Пишите свои вопросы. Я запишу на них видео ответы. Обязательно каждый напишите свой интересующий вопрос. Потому что именно такие вопросы могут быть у людей, которые стесняются это сделать. И они будут вам мысленно потом благодарны, что вы это все-таки написали. Спасибо за внимание. Всем пока.